Здравствуйте, друзья. Сегодня очень важно поговорить о качестве, которую абсолютно должен развивать современный человек. Исходя из ситуации, в которой мы живем, вот этот отрезок времени, отрезок начала пандемии, войны, ненормальные ситуации в жизни, никакой стабильности, люди в тревоге. В страхе, в отчаянии, в множество негативных факторов. Ничего не могут люди планировать. В глобальном говорю, не хочу говорить тотально, да, но в глобальном плане. Это так и есть. Люди сегодня... Это не та же самая жизнь. Это все изменилось. Вот этот... Агрессивный прогресс с одной стороны, с другой стороны фанатизм, диктаторы, войны и так далее. В 21 веке две крайности. И как человеку выбрать, как может адаптироваться столько беженцев, убийства в глазах обычных людей, которые не привыкли видеть такое. Что, что им, как можно им выжить и выдержать это все? Самое главное качество сейчас это адаптивность. Нужно развивать AQ, то есть адаптивное мышление или адаптивный интеллект. Что такое адаптивный интеллект? Некоторым это дано может быть с рождения. Человек или рано он начал жить сам, вдали от семьи. Или закалило его жизнь каким-то образом. И он находится в, лег... в ситуации легче, может адаптироваться, чем те, которые не привыкли к этому. Но это развивается. Это не значит, что вы... дисфункционирует у вас адаптивный аппарат. Все, вы не можете никак адаптироваться. Да? Такая проблема была, например, даже в другое мирное время, когда ну, на... в... В тюрьмах, да, человек, например, сидит в тюрьме или в, на, в армии. Вот не все могли выдержать это все. Это нужно было адаптивность. Сейчас нужна адаптивность в высокой степени. В какой бы вы ни находились области, в вашем бизнесе, ваша работа, ваша жизнь, все, что вас окружает, это очень быстро изменяется. В лучшую или в худшую сторону, неважно. В любом случае нужна адаптивность человека. И наш враг это чувство тревоги. Потому что чувство тревоги никак не может служить нам положительном русле. В отличие от чувства страха, например. Чувство страха, мы, когда мы боимся, это не мы боимся. Это часть нашего мозга. Так срабатывают клетки мозга да, и появляется страх, но этот страх может быть положительным, мы можем его перевести в положительное русло и использовать его в нашу пользу, но с тревогой мы ничего не можем поделать, потому что тревога, просто нужно перестать заботиться о тотальном контроле нашей, нашей жизни, мы этого невозможно сделать, мы не можем предугадывать будущее, поэтому... Как говорил Дейл Карнеги, что 90% наших переживаний никогда не сбываются. То есть зачем тратить энергию, потому что тревога сжирает очень много энергии у нас. Поэтому, чтобы развивать критическое мышление, нам поможет креативность. Нейробикой называют некоторые специалисты психологии, да, тренировка тех, тех клеток мозга, которые до сих пор мы не воздействовали. Почему? Потому что у нас 100 миллиардов там, нейроновых клеток и еще больше связей между ними, которые мы не можем воздействовать одновременно. Мы, возьми, мы, наша, некоторые некоторая часть клеток работала, другая нет. Но они не вымерли, их можно задействовать. Просто нужно делать какие-то упражнения. Чтобы сразу не оказаться в какой-то ситуации, например, в необычной, когда это трудно пережить психологически, есть какие-то тренировки такие... Как, например, делать что-то непривычное. Если вы пишете правой рукой, обычно попробуйте писать левой. Обычное ну, упражнение. Если вы едете постоянно одной дорогой, поменяйте свою дорогу. Сделайте что-то, что вас выведет из обычной зоны комфорта. И тогда воздействуются новые связи клеток. И вы начинаете думать немножечко по-другому. Например, изучайте новый язык какой-либо. Потому что в другом языке постановка предложений, фраз, они могут отличаться. не могут, Они точно отличаются во многих случаях от вашего языка. И вы научитесь думать по-другому. Не только воспринимая новые слова, но также и строя предложения и фразы в непривычном вас порядке. Попробуйте развивать критическое мышление. Что такое критическое мышление? Это когда вы слушаете слышите информацию и первая реакция, нет, это не так. У меня свои убеждения, потому что, да, попробуйте иначе, подвергните просто сомнению эту информацию, не отвергая ее. И это делается посредством вопросов, Задавайте вопросы, почему этот человек думает именно так и не иначе. Исходя из чего? Те же самые вопросы вы задаете себе. Вы сопоставляете два противоположных мнения, две информации и анализируете. Это называется диалектикой. Вы занимаетесь диалектикой, вы развиваете ваше критическое мышление. Критическое мышление помогает развивать ваша IQ, ваше адаптивное ваше адаптивное мышление также другой элемент нужно научиться стать мастером в принятии рисков вы должны уметь минимизировать риски до нужной пропорции правильно их принимать анализировать если вы умеете правильно принимать риски, это уже вы избегаете тревоги, потому что вы берете под контроль определенную часть вашего, ваших действий. Вы выходите из зоны комфорта. Это очень важно для адаптации. Положительные качества помогают. Когда нам говорят, что нужно развивать чувство благодарности, это не просто потому что... Это такое положительное чувство, да, это христианское чувство, чувство благодарности, да, мы в молитвах благодарим всегда, молитва начинается с прославления, благодарения и так далее. Это для чего это все? Это не просто, это неспроста, именно потому что такие чувства, они помогают человеку. Избегать тревоги, адаптироваться к ситуации. Вот в чем цель чувства благодарности. И дальше вы можете, потом вы будете способны принять в реальности ситуацию, которая может произойти в вашей жизни. Или просто уже происходят изменения, которые сложно воспринимать. Даже хорошие изменения человеку трудно воспринимать, трудно адаптироваться, легче отказаться, потому что мозг всегда настроен, как вы знаете, расходовать меньше энергии. И принятие новой информации, какие-то новые выход из зоны комфорта, это значит трата энергии. Вы берете на себя новые обязательства, новая ответственность новое неведомое что-то, что проявляется через, появляется страх да, перед неведомым. Это все сложно делать, не всем людям, те, которые привыкли это делать, они живут в, в таком ритме жизни, это их стиль жизни. Но остальные могут развивать также, но это всем нужно развивать сегодня, потому что сейчас мы живем в такое время. И вы должны видеть также, вы видите в вашем бизнесе, например, изменения. Абсолютно сейчас не так работает, как до 2020 года. Любой бизнес, он в чем-то изменился, он продолжает изменяться. Чтобы обучать персонал, чтобы они были готовы также к этим изменениям, можно проводить с ними э, такие э, курсы по обучению, по э, развитию критического мышления в творческой сфере развития креативного мышления. Это тоже помогает изменению IAAQ адаптивного мышления давайте вместе учиться дальше, поэтому я вас попрошу пишите комментарии, излагайте ваше мнение будем учиться вместе обсуждать разные разные темы качество, технику обучения становиться лучшей версией себя, можете ставить лайки можете не ставить, как вам угодно Желаю удачи!